Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну что, погнали мы заводик. Сейчас посмотрим, на что способен Граник. Что не помню, как его тут. Три. Плюс три. А, вот. Вон он, Вон он, вон он! А, а блядь. Чё было, брат? Да нахуй, блядь. Пушки, Воробушки! Бам! Валю! Валю! Валю! Валю! Валю! Быстро! Это нормально! Где ты, сука, ходишь? Ой-ой-ой! Более, более, более, более, более. А -а -а! Боназ... Я просто подлопаю. Продолжаем уничтожать Ротик... тагилу. Ебудь. За хера сейчас ответь. А, а, а, а, Нормально он полетел. А. Ладно, ладно, не брат, я приехал. Опа, идет, идет, идет, идет. Да, я не успел переключиться, блядь, да, пять, сука. Раздалось, как он его. Заебись. четко. Опа. Так, Такие вот там, блядь, блядь, туда нахуй стоп стоп стоп, стоп. стоп. Я опять забыл Задачу убить... С грани иди сюда. Вот, иди вот, сюда. Да вот, вот он. Идите нахуй, все, блядь. Эй, ты куда пошел? Ис попал. А! Я, он, он, он да, здесь. Куда? Вали кепку! О, блин, валя, валя, валя, валя, валя. Стоп, ты, зваль! Нет, ты сейчас в коздух, Силы. <рошу> <клышу> блядь, прикалываешься, алёра. Убиваем, блядь. No. What do